Сейчас небольшое отступление, YouTube начал свои репрессии, на канале блокируют видео, крайнее видео заблокировано в соответствии с принципами YouTube. Все мы видим, какие принципы у YouTube скрывать правду, но правду не скроешь. Поэтому создали группы ВКонтакте, Телеграме, чтобы не потеряться и не потерять материал, там правда никуда не скроется. Приветствую дорогие друзья! Сегодня я вам объясню, почему ни один из губернаторов до сих пор не подписали так называемые масочные указы и какие заявления можно подать в суд в случае составления на вас протокола по 20.6.1. Так почему же губернаторы не подписали свои масочные указы? А все просто. В соответствии с ФЗ... Номер 68. Органы государственной власти субъектов могут устанавливать дополнительно обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения. А Верховный суд в своем постановлении 13.08.2020 года номер 1-ад20-1 указал, что губернатор является лишь работником в структуре правительства субъекта. Понимаете? Работником. Ведь, например, уборщица в правительстве тоже работник, но она не имеет такого полномочия подписывать у. И тут губернатор кричит «Сос, помогите, у меня нету права на подпись!» И вот здесь самое интересное, к нему на помощь спешит та самая уборщица которая тоже не имеет права на подпись, но готова на отсос сигнала подать руку помощи, а может не руку, поскольку на сайте губернатора прикреплена электронная подпись этой спасительницы. А чем ставится электронная подпись рукой или не рукой, мы с вами не знаем. А че так можно было что ли? Также электронное имя документа и электронное имя подписи под этим документом должны совпадать до единого знака и символа. Но тут возникает загадка, электронная подпись уборщицы не совпадает с именем файла того самого указа губернатора, а значит, что губернатор и уборщица снова счастливы вместе. Вроде и подпись есть, но не того человека и не от того документа. Они радуются и танцуют, что сумели обмануть все. Они до полиции пускай составляют липовые протоколы. Такая история со счастливым концом. Но ну, а тем из вас, дорогие друзья, кто стал счастливым обладателем протокола по 20.6.1, рекомендую требовать от судьи представления указа с живой подписью, проверки его на конституционность и так далее, о чем и будет сегодняшний ролик. Оставьте парочку комментариев к этому видео. Всем спасибо. Смотрим ролик. Я как руководитель штаба. Говорю, волновать, волновать, волновать, волновать, да, население. Да, имеются. Однако, в указанных случаях суд не может отказать в оказании государственной услуги. Откровение по соответственно, не может отказать в настоящем деле. Расходя из изложенного, прошу не требовать меня надевать, одевать, никакие дополнительные предметы, включая санитарно-гигиенические маски в мое лицо, кроме тех, Которые я применяю по своей воле и тогда, когда только я желаю доступления в силу решений, постановления по настоящему рассматриваемому дело в институтивном промышлении. Прошу предоставить мне право вдыхать свежий воздух, необходимым для жизни, право на которое, в свою очередь, не гарантировано Конституцией, в количестве, количество воздуха я определяю сам, без ограничивающих его вдыхания посторонних предметов. И там, Если у вас есть податки, для податки, для того, чтобы податки... Приобщить. К материалам дела видеофайл о а, составлении протокола в отношении меня составлен протокол административных промышлений по части 1 статьи 20.6.1 кодекса Российской Федерации административных промышлений неизвестного лица, составившегося протокол, неознакомление меня с нормативными документами, на основании которых я был ограничен своих права. В открытых источниках информации я не нашел документа, на который ссылалось то лицо, подписанное лицом его сдавшим. В интернете по сайту, по адресу правогог размещен некий документ в формате PDF с именем файла таким то Также к нему размещена подпись под ним с именем файла другим же. Со всей очевидностью имя подписи не соответствует имени файла, кроме того, при проверке подписи в открытых источниках оказалось, что подпись принадлежит иному лицу, отличающему от лица сдавшего документа. А именно лицо, издавшее документ Уивышев Евгений Владимирович, лицо, подписавшее этот документ Домочев, Светлана Гимнадевна. В целях полного объективного объяснения обстоятельств прошу произвести запрос в правительство Свердловской области, в котором поставить ряд вопросов, таких как причины несоответствия документа 18.03.20 страницы сайта, подписано подписанту этого документа, причины отсутствия публикования документа э, с названием 100УГ 117.03.20 с прикрепленной подписью надлежащего подписанта по настоящее время, причины прикрепления подписи от другого документа к документу с именем файлом 100УГ, иные вопросы, способствующие полному всесторонним активному современному э, рассмотрению дела. Приложение э, скрин-сайта ру, который находится в открытом доступе для проверки электронных Поскольку в предыдущем ходатайстве я объяснил, что на открытом пространстве в интернете и в медийном пространстве из открытых источников отсутствует информация, на основании которой составлен протокол. Поэтому прошу ознакомить меня с подписанным губернатором указом или иным документом, на основании которых я был ограничен в своих правах, имея в виду, что подпись лица, издавшего указ, иной документ, должна также находиться на копии указа, графическом Понимание. Ознакомить меня с интернет-страницей, на которой был бы опубликован подписанный губернатором указ, с указанием даты опубликования указа, имея в виду, что подпись лица, издавшего указ, должна находиться именно на странице опубликования указа, именно с тем же именем файла, а именно датирована тем же числом, что и день опубликования. Еще ходатайство. В отношении меня со протокол протокола по внушения Согласно... В части 1 статьи 1.6 лицо может быть подвергнуто не иначе, как на основании в порядке установленных законов, на подписавшего, а также не содержит в печати соображение герба Российской Федерации или нового герба, может быть, области. Электронная подпись, опубликованная на сайте правительства, также не принадлежит губернатору, а принадлежит Доброчевой Светлане Геннадьевне. Соответственно, не существует до настоящего времени подписанного губернатором указа 100 уг Прошу направить запрос в Конституционный суд Российской Федерации о проверке на соответствие Конституции. пункта 4 указа губернатора Свердловской области от 18.03.100 кг. Приложение код что Лицо, составивший протокол об административном промышении, мне неизвестно, поскольку не представилось нарушение еще и закона номер 3 полиции ФЗ. Указано неизвестное лицо, составивший протокол, как сказано выше, не разъяснял мои права представления протокола. Название изложено. Прошу исключить протокол 6604-071-5215 об с положением статьи 20.6.1 из числа доказательства производства дела объединительных нарушения прекратить в порядке статьи 28.9 Кодекса Российской Федерации объективных повышений. И еще ходатайство. Неизвестное лицо, составивший протокол частью в процессе для установления его личности. На основании изложенного прошу привлечь неизвестное лицо, состоящее протокол, к участию в процессе и рассмотрению дела в виде, в